О, да, это то, что надо. Это прямо очень страшные стихи. Даже цветы в траве теперь не того оттяночка. Черная фея бровей. Ходит к плохим девочкам И соблазняет маш К уху от переносицы Это же татуаж Он целых три года носится И девочка бьет тату в модном салоне в бронницах Чтоб видели за версту Что это идет модница Что делали мастера И никакой мистики Все говорят стирать Но говорят завистники А черная фе бровей Слиняла благополучненько Смеется над жертвой своей И потирает рученьки Ходит в черной фате по звонким апрельским лужицам и забирает тех, кто маму не хочет слушаться. Спасибо.